Так вы настоящая ведьма? Она все-таки баба Яга. А ты-то кто такая? Я царевная. Мой папа страшно болен. Но надо помочь царевне. Отправляйтесь волшебное путешествие с нашими героями. Он! Нет, я козел. Яга. Синеглазка. Котофей. Леший. Водяной. Козел Бурка. Беладонна. Избушка. И шишки. Ну что ж, для начала неплохо. В тридевятом царстве есть волшебная яблоня. Эту яблоню сторожит ужасное чудище. У кого-нибудь есть подготовка в О, У меня есть? Интересно, откуда? Руку. ега и книга заклинаний. Пожар! Горю, горю, горю, горю, пожар, пожар, пожар, пожар, пожар! В накапаешь в кино с 27 апреля.